Вот, например, здесь Павел Бадыров рассказывает, как его канал вдруг стал резко терять просмотры. Он считает, что это из-за его роликов про Алексея Навального. Какие ваши youtube планы на 2021 год? Я вот только в самом начале, там, не знаю, кто не был, рассказывал, насколько у меня сейчас все сложно складывается, как у меня катастрофически упали просмотры. Э, и, на мой взгляд, это все не случайно. Может, я, конечно, себя нагоняю. Но как-то очень странно, у меня никакого такого не было. Что просмотры общие, еще раз говорю, это же просмотры всех роликов всех-всех-всех, которые выложены. Они же потихонечку работают, смотрятся, смотрят, собираются. Там смотришь статистику, и там целая перечень роликов за месяц, там за эти 28 дней, сколько просмотров. И когда вдруг они все начинают резко падать, это как-то очень странно, потому что не выглядит как ты стал делать толковый контент, и поэтому последние ролики твои там в течение месяца не смотрели. Если бы это было так, это была бы одна история, когда начинают сыпаться все просмотры и, и очень сильно. Это выглядит как некая а, э, какая-то позиция, не знаю, или действие какие-то Ютуба, которые помогают, либо не помогает продвижению тех или иных вот каналов, там роликов и тому подобное ну, Мне кажется, что такое есть Поэтому на сегодняшний момент Ваши планы, ютуб-планы 2021 год Как бы на самом деле выжить да? И кстати, в большой степени это зависит от вас Если вы мне поможете Своими просмотрами, лайками, репостами Комментариями Буду вам очень благодарен Потому что когда тебя пытаются задушить вот Именно вы можете помочь с этой ситуацией справиться Хочу заметить, что Павел Сделал действительно несколько отличнейших Разборов Лешиных приключений а вот это его видео я рекомендую к обязательному просмотру всем. Здесь Павел Бадыров со своим братом, который работал токсикологом и врачом на скорой помощи, досконально разбирают те естественные причины, по которым Алексей мог попасть в кому, и обсуждая всякие прочие неувязки. Отличный ролик, где я сам услышал много для себя нового и интересного, ссылка будет в описании. Правда, о справедливости ради лично я не замечал, чтобы YouTube как-то наказывал именно за Алексея Навального. А там еще кое-где Павел озвучил некое несогласие по коронавирусной проблематике. И это также может быть причиной проблем. В общем, не все так просто, и даже когда на лицо явно искусственно резкое снижение трафика, определить истинную причину не так уж и легко. Ну и в чем точно Павел Бадыров ошибается? Это в том, что чьи-то там лайки, репосты и комментарии могут ему помочь. Как я уже говорил, все это не работает. Не поможет также никакая реклама сторонних блогеров. Будет просто небольшой всплеск статистики на каком-то видео, который на общие просмотры никак не повлияет. Потому что вот эту предложку в правой стороне экрана невозможно перешибить ничем.